Пить самогончик, более крепкие напитки нельзя. Совершенно разные структуры, ребятушки. Ну, пора бы это уже запомнить. Вам уже, да. к сожалению, чуть больше, чем э -э, тем молодым, которых я еще, к сожалению, пока не научил. Ты всегда думаешь, что он самый умный в комнате? Да, я заметил. Потому что в комнате всегда одни идиоты.